Я могу сказать, что здесь произошло мое рождение, и сейчас пришла такая фраза «разорваны путы материнской любви». Я это ощутила очень сильно через болезнь, через боль внутреннюю, душевную, <laughs> через физическую боль. Очень много осознаний, открытий, новое «я», новое «я», однозначно. Мы на этот ретрит приехали вдвоем с супругом, о чем мы ни капельки не пожалели. Во-первых, посмотрели и познакомились. Я давно мечтала побывать на Алтае, но не получалось по каким-то обстоятельствам. А тут вот все так сложилось, что я... И не одна вместе с супругом приехали и увидели все эти красоты не просто увидели а прочувствовали что я хочу сказать о ретрите это настолько глубокий процесс который позволяет совершенно иначе посмотреть на себя на взаимоотношения со своим партнером на что ну Вообще, да, что вкладывается э, в столь глубокий смысл, как семья. Очень долго я себе э, не признавалась в том, что какой рядом со мной замечательный мужчина-творец. Это просто уникальный человек, который на протяжении достаточно долгого периода совместной жизни он просто вел меня э, методично к самой себе. Настолько я была закрыта, настолько я была несвободна в своих проявлениях, что мне кажется, что сейчас это только такой маленький шаг к себе. Но мне радостно от того, что я этот шаг сделала. Дорогие друзья, приглашаю всех, кто стремится жить счастливой жизнью. Благодарю вас, Анатолий Александрович, благодарю всю команду, потому что такая синергия — это просто... Сила это мощь, это возможность вообще иначе посмотреть на себя, на свои взаимоотношения и вообще на то, как мы живем. Я мечтала попасть сюда и все совпало. В общем, я чувствую, что после пяти дней такой интенсивной работы, я сейчас приеду, и у меня просто другая жизнь, но что-то внутри поменялось. И это потрясающее ощущение, что ну, ты любишь все вокруг, все, что тебя окружает. Я, честно говоря, очень счастлив, что приехал на Алтай. И, честно говоря, желание было огромное сюда попасть лет, наверное, уже 10. Не знаю, каким случайностью или не или это... Божественное проведение. Божественное, да, проведение, что я сюда приехал. Во-первых, каждому мужчине надо сюда приехать и послушать разнообразие и громко... Наверное, каждую женщину в количестве, допустим, 15 человек, чтобы мужчина понял, сколько у них много мнений и как надо между ними, наверное, лавировать. Вот. И здесь, наверное, нужно было приехать мужчинам для того, чтобы, наверное, услышать... Самого себя, в первую очередь. А мне, допустим, здесь этот ретрит э, помог найти себя, обрести, наверное, которых мужских качеств у меня не хватало. Где-то я их э, подзабыл. Вот, так что я очень счастлив и доволен, и я думаю, мы будем дальше в этом направлении двигаться. Написала... Любовь, благодарность, свобода, радость, счастье, здоровье, молодость, вечная жизнь, полимер, красота. Это было не, не, не сейчас, это было, но это я была уже точно, я знаю, я была в процессе, когда я стала делать медитацию «Солнце любви». И мне настолько стало это помогать, что даже мои подруги, которые, мне казалось, я там им все время чуть что, Некрасов, а они так, ну, как будто бы не знают. Оказывается, они тоже делают солнце любви, закачали себе и делают. И, вот, и у меня внутри такое было радостное состояние. И потом я увидела фразу, разрешаю счастливым событиям выстраиваться в очередь, чтобы случиться со мной. <смех> и вот эта, вот эта фраза, э, я стала, думаю, напишу-ка я стишок <смех> и буду под него танцевать. И я стала писать. А вчера, когда я хотела написать, думаю, ну надо же написать роман. Думаю, нет, не мог, проза не мое. <смех> буду писать стихи. И попадается, я взяла его с собой, я так порадовалась и увидела. Я немножко откорректировала. Я думаю, что еще что-то можно добавить. Но я, я счастлива. Антон, Псаранович, я благодарна вам бесконечно, безгранично. И еще за две вещи я хочу вам об этом сказать. Мне было интересно узнать о вашем рождении. И вы в бане мне об этом рассказали. Я думаю, вот я сделала такой запрос, и я это получила. А еще мне было очень важно узнать о вашем расставании с Леной. Не знаю, почему тут был такой интерес, и вы настолько э, вообще закрыли для меня вопрос э, какого-то расставания, и действительно вот не свободы, а вот именно путь к свободе, что люди, расставаясь э, и переходя в новое качество, если они родные, любящие... Люди, они навеки любят друг друга, они, в каком бы статусе они ни находились, они любят навеки. И к этому состоянию нужно стремиться, я буду... это, это мой самый главный план. В такой момент я на этом ретрите ощутила, что вот 15 человек как один организм, как, один, как одно существо, как одна сущность, и все перекликалось. Говорит один, а это откликается, у кого-то это откликается, у кого-то это, то есть у... а кому-то больно, а больно всем, грубо говоря, да, кому-то радостно и радостно всем. Это здорово ощутить, что ты как космос, все мы, единый космос, один, один организм. Я приехала сюда, у меня последнее время вот вопрос свободы, я чувствую, что это мне просто необходимо. И когда налаживаешь отношения прежде всего с собой, появляется это чувство. Я думаю, я сделала шаг, не знаю, большой, маленький, но думаю, для меня очень значимый шаг к себе. Я уверена, что еще многое раскроется. И я ехала, я знала, что при каком-то взаимодействии с Анатолием Александровичем всегда откроется. «Путь к моей душе». Уйдут какие-то «надо» и появится то, что я «истина хочу». И это начинает происходить, и я этому очень рада. И все, кто хочет, кого есть отклик, пойти по пути своей души, наладить отношения с собой и тем самым, наверное, со всеми, потому что это так происходит. Я думаю, стоит задуматься, и даже не задуматься, а почувствовать, и уже не думать, а ехать туда, куда зовет ваша душа. Искренне всем этого желаю. У Анатолия Александровича я прошел уже несколько тренингов. Это поток жизни на Мальдивах. Второй поток жизни это был в Алматы. Но что мне дало дал этот ретрит... Белокурихи это большее осознание практики семейных отношений, понятие свобода, понятие божественность, понятие любовь. И наметил себе план реализации этих действий, чтобы выйти на качественный уровень семейных отношений. Благодарю еще раз всех. Благодарю, Анатолий Александрович. Я благодарю за э, вот эту концепцию, которую дала здравница. И если кратко, то ее можно охарактеризовать в нескольких важных таких постулатах для божественного человека. И в первую очередь, конечно, это свобода. И в моем э, текущем состоянии это э, свобода от привязок, от привязок программ рода, других людей, навязанной морали, и я счастлива приобрести здесь эти навыки, знания, эти чувства, которые буду нести в будущее своей новой прекрасной жизни. Я здесь прочувствовала новые грани своей свободы. Я узнала о том и увидела Бога в своем мужчине. И тот процесс свободы, который идет во мне, он удивителен и настолько ценен. Параллельно идут процессы у детей, я вижу, как там вырастают, как становятся более свободными наши дети. И это такое удивительное чувство радости и счастья. И вот это освобождение и вера в то, что ты, как птица Феникс, мне говорили об этом, что ты из пепла возрождаешься. И вот сейчас я это вспомнила. И хочется быть жар жарптицей, которая этому миру дарит любовь и красоту.